Ребята всем привет, хочу рассказать о своем каракате первом. Вообще первый из каракатов делал который, но больше не делал. Делал его ну месяц небольшим с помощью, помогал мне отец. Планировал уже давно, сначала гусеничный думали, а все времени не было, а тут как-то месяц без работы сидели да, и решили сделать пока время есть. Сейчас немного расскажу вам о данном каракате. Сначала проглядите фотографии. Колеса заказывал, кразовские, заказывали с Вологды. ребята вообще хорошо делают. Камерки, надо было конечно без камерки, а сейчас уже поздно. Колеса мне вообще нравятся, высокие и широкие. Рама варилась из профиля 50 на 60 на 40. Троечка железа, думали, покрепче так. Переломная рама, как всегда, вазовский кулак поворотный. Коробка вазовская, четырехступенчатая, цепная передача. Так, что у нас тут? Рулевое у нас гидравлическое, с цилиндром стоит насос НШ-10 но кому интересно будет поподробнее могу видео снять отдельно по рулевому двигатель для фана, 29 лошадей двигатель мощный тянет хорошо ну пока проблем с ним не было работает хорошо эксплуатируем уже около месяца и по болотам я там дальше видео скину Неудобно, конечно, было. Одной рукой рулил, одной снимал, с помощью телефона. Так что такая вот техника получилась. Не нравится. Отец тоже нарадоваться не может. Делали это ему. Он тоже охотник-рыбак. Мосты варились, не на стремянке. Еще раз, немного доделать. Капот нужен, Кун да? Хун хочет сделать съемный. Карданы все вазовские. Крестовины тоже все классика. Кулак перебирался, право, но образца ставил. Подшипники убирались. Цепочка Ижовская. Ну, надо тут эти ставить успокоители. А так, в принципе, держит. Два ремня. Один ремень идет на рулевое. Ну, в принципе, все. Видео, увидите, как он едет.